Привет, ребятки. Расскажу интересную историю. Вчера, значит, баба Галя попросила пофоткать ей старые сервизы и продать, попробовать продать на OELX. Захожу на OELX. Выскакивает объявление в топе. Срочно требуются работники в Норвегию. Зарплата от 6 тысяч евро. Думаю, все это мое. Я рожден. Рожден для работы в Норвегии Думаю, все, зараз забираем бабу Галю И едем в Норвегию рыбу ловить. Звоню, пишу сначала, звоню Значит, рассказывает, все бы ничего работает там на рыбном заводе, на крабовом заводе Снег разгружать а Зарплата 6000 евро. Говорю: Так, хорошо, говорю, а, а почему такая зарплата? Что за зарплата такая какая-то немыслима, нереальная? нормальная зарплата. Хорошо. Начинаю узнавать, в чем прикол. Значит, что нужно сделать? Нужно пройти сначала с ними собеседование, заплатить им тысячу евро этой конторе. И потом они... Будешь ждать контракт. Будет или не будет. У меня сразу возникает несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, неужели в Норвегии так ждут житомирских неквалифицированных работников на э, непрофессиональные работы и готовы платить 6 тысяч евро. Или, может быть, это... Или такие норвежцы тупые. Я прекрасно понимаю, что если бы были какие-то э, узкопрофильные специалисты, которые бы делали... Боже, Которые бы делали очень хорошо свою работу, да, какие-то были либо там физики, химики, либо профессионалы своего дела. Они набирают раз на рабочих за 6 тысяч. Я бегом у ребят своих спрашиваю, которые работали в тех краях, которые сказали максимум потолок, который может быть, это полторы, две, ну, три тысячи это край. Это если ты там давно уже работаешь и так дальше. Так что, ребятки, будьте осторожны. Не ищите бесплатный сыр в мышеловке. Запомните. Счастливо.